Здарова, мои братью не задроты, с вами как всегда я, Джасти. Ну что, прошла ровно неделя после того, как я выложил видос под названием "Конкурс честа подписчиков", настало время подвести итоги. Ну что, переходим в колесо удачи. Так, сначала ну народ, я уже в колесе, я добавил абсолютно всех участников и настало время нажать на эту кнопку. Эта кнопка решит, кому выбедит все-таки 120 рублей. Погнали. Поздравляю, followum.tv. Точнее, YouTube. Так, теперь настало посмотреть все-таки, кто у нас победил. Видео. Конкурс. И вот он, самый первый. 9 часов назад. И да, все-таки победитель нашелся. Я даже не думал, что столько будет участников, а их было 22 человека. Всем спасибо, кто принимал участие, ставил лайки под моими видосами. С наступающим. Пока-пока.